Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина Егинашева. Я преподаватель Международной Академии Естествознания Анатолия Некрасова. И сегодня представляю вам следующую точку опоры. Это активная жизненная позиция. Активная жизненная позиция важна и для мужчин, и для женщин. Многие из вас, наверное, уже слышали такое выражение. Промолчал, значит, согласился. И это не случайно. Ведь когда мы не выражаем свое мнение относительно происходящего относительно происходящих ситуаций, его выражают и формируют другие. Поэтому так важно на все, что происходит, иметь свое мнение, иметь свою позицию. И вместе с тем важно выражать ее из внутреннего принятия мудро с любовью без категоричности. Ведь когда мы помним, что все, что происходит снаружи, есть и внутри, и наоборот, то, что есть внутри, мы транслируем наружу и получаем это в виде различных ситуаций, то с таким пониманием активную жизненную позицию выражать гораздо проще, гораздо легче. Активную жизненную позицию можно проявлять в образах, в медитациях, в создании гармоничных посылок наполнять новые образы, новую реальность энергиями, своей любовью, для того, чтобы сформировать именно то пространство, в котором хочется жить радостно и счастливо. И активная жизненная позиция заключается и в том, чтобы, выражая свое мнение, помня, что мы все одно из мудрого взаимодействия с каждым, Выстраивать гармоничные отношения, выстраивать именно ту реальность, в которой хочется быть, в которой хочется жить еще более радостно и счастливо. Давайте будем активными, дорогие друзья. Пусть активная жизненная позиция будет одной из ваших точек опор для гармоничной, радостной жизни.